Нет. друзья всем привет здорово что все мы здесь сегодня собрались у нас на Этой неделе, в понедельник было объявлено, что мы поддерживаем очень интересный прогрессивный стартап. Также у нас на этой неделе была презентация, то есть основатель всего этого красивого начинания был с нами в эфире. И как было обусловлено, что наверняка останется много открытых вопросов, и для того, чтобы мы все, все эти вопросы позакрывали, мы проведем с вами дополнительный вебинар, где я и Вальдемар Раймо, это CFO. По-русски это начальник отдела продаж, наверное, так, да, я правильно говорю? Вот, сегодня с вами, с нами здесь для вас, сейчас секунду. Вот, поэтому, смотрите, я сейчас, наверное, тоже перейду на YouTube для того, чтобы видеть комментарии, то есть все, кто смотрит нас в записи, все, кто, поэтому, так, да, все, кто смотрит нас в записи. О, а почему у нас на YouTube нет комментариев? А, вот они появляются. Отлично. Так все, друзья, всем привет. Я теперь тоже вижу, что вы пишете, что вы говорите. Вот. И, наверное, да, без всяких вступительных слов, тут вот я вижу, что с разных городов что всем привет. Без всяких вступительных слов предлагаю сразу же приступить к вопросам, и мы будем их озвучивать. Также у меня сейчас есть список, сейчас мне его принесут. И, то есть, те, которые задавались ранее, мы тоже вместе с вами пройдем. Так, также у нас задержка, то есть то, что я говорю, вы слышите, все, кто через YouTube, задержка у нас с вами примерно 10-15 секунд, вот, поэтому можете уже приступать писать, а мы будем ждать ваши вопросы. Так, а также у нас здесь присутствует несколько человек, в частности, в самой комнате, поэтому если вдруг здесь есть вопросы, кто хотел бы голосом озвучить, то... Как раз сейчас самое время, то есть можно приступать. Вот. И пока я на YouTube не увидел вопросов. Вот. Работа маркетинга интересует. Татьяна, можно детализировать вопрос крайне, крайне ну, скажем, очень крайне открытый такой вопрос, то есть маркетинг, в смысле маркетинг, то есть это а, отдел, который там занимается, я не знаю, рекламными моментами, или который занимается сетевыми фрагментами, или какой именно маркетинг, или маркетинг, который а, ведется между биржами и компанией, то есть вот это было бы здорово тоже точнее. Так, отдувать, а, привет. Так, Лев, что-то сказать -то хотел? Давай, поехали. Все. Нет, я не хотел, я бы приветствовал. А, ты приветствовал? Ну тогда привет. Тема знакомая, тем более я я занимался арбитражом, только вот да. Что, -то стало, да что, как с арбитражом-то интересно? Арбитраж ну, это, это супер, это бомба, в любом случае. Окей, ну здорово. Так, хорошо. Вот у нас Татьяна как раз начинает уточнять, там, как выводить средства. Вот вопрос: да. Как выводить средства? Да, Давай это раз, как раз может быть относится. Только -то, успешно заработать, а потом выводить, это вообще не проблема у нас. <с <с <с <с ну, то есть, давай тогда уже вопрос есть, сейчас посмотрим. То есть, вот у нас действие номер один происходит, то есть, мы, у нас есть реферальная ссылка, то есть, по реферальной ссылке мы привлекли, например, какого-то человека, он сделал какой-то взнос, мне начислились вознаграждения. То есть, вознаграждение идет расчет раз в неделю, как мы уже выяснили, это в два часа ночи по московскому времени во вторник, то есть, раз в неделю этот перерасчет происходит. И вот после перерасчета у меня на балансе появилась доступная сумма. Какое действие дальше я делаю? Следующее действие – это зайти в сеттингс и в кабинете указать свой личный биткоин кошелек, это сохранить, и, конечно, сразу же можно уже заранее приступить к верификации. Для верификации надо паспорт и доказательство места на проживание. Вот. Как вы это загрузили, в основном за 24 часа верификация прошла, и как только верификация прошла, выплата, то что вам нужно, она уже автоматически... После просчета недели, как мы по Москве, это в, 2 часа а -а -а, 0, в течение 24 часов уже выплата на вашем кошельке. А, То есть выплата идет в автоматическом режиме? А то есть. Автоматически, не надо а -а -а. на вывод ставить. Вы просто свой биткоин-кошелек указали и автоматически каждый вторник, а вы в течение вторника получаете на свой личный кошелек биткоин. Вы это можете а -а -а. точно и все проследить. Когда Оно приедут, автоматически да, выходит? автоматически, да. Окей, okay. все, тогда давайте подрезюмируем ответ на вопрос, то есть первым делом нам обязательно необходимо пройти верификацию, кстати, также я видел, кто-то в группе спрашивал, вот кто-то проходил верификацию же или нет, да, у нас Терри как раз в тот день, когда зарегистрировалась, она в этот же день отправила на верификацию, у нее все подтвердили, то есть она сделала это все с испанскими какими-то бумагами, то есть даже это все спокойно прошло, да, то есть поэтому э, с верификацией я могу тоже сказать, что я, я сам еще не делал, но уверен, что пройдет. Вот. Ну, как бы я уже знаю здесь людей, кто это сделал. Так, отлично, все. И а, также важно понимать, то есть до, вот, во вторник в 2 часа ночи, то есть если у нас уже встроен биткоин, человек у вас пройдена верификация, то есть в автоматическом режиме, как произойдет перерасчет, а, вам сделать выплаты, и в течение 24 часов вы должны эту сумму получить. Так, а, Добрый вечер, да, Анатолий, вопрос у меня записан от ребят, которые занимаются баунти-компаниями на время проведения ICO. А проводится ли Баунти компании и каким образом начисляется и все вот эта история. Да, ну смотрите, я думаю вообще Баунти компании они даже если есть в SEO, то они в основном интересны для кого-то, кто не в сети, зарабатывает, никто не имеет возможность по сети конкретно хорошей фильтр программы получать. Поэтому я думаю для той аудитории, в которой мы работаем здесь вживую, то это Баунти вообще не интересно, потому что Баунти она -вот только отвлекает мы можем за ну как для клиента намного больше что за счет комиссии получить, чем какой-то там 5 токенов или 10 токенов просто за то, что он там рекламу для нас сделал. Да? Поэтому оно есть, это кто ICO проводит, они это делают, это предложение у нас есть, но именно в сообществе, я думаю, здесь это не очень выгодно, это мнение мое, потому что Зачем людей как бы путать, когда здесь намного выгоднее можно по рефералке заработать с бинаром? Это, конечно, очень совсем другая ситуация. Да, безусловно. То есть, скажем, бавтики компании хорошо подходят людям, которые не предрасположены к нетворку, То есть, есть такие компании, которые считают, что это зло. Вот. то есть, они это не делают. То есть, они вынуждены работать через привлечение аудитории. То есть, в том числе через холодный трафик. И, соответственно, когда, то есть, ну, холодный трафик там, у нас, то есть там где-то реклама проходит, да, то есть, ну да, Twitter, ресурсов, вот И, соответственно, для того, чтобы были всякого разного рода заманоки, то есть появляются свободные монеты, которые можно было бы заинтересовать, То есть у нас здесь в частности, когда есть реферальная ссылка с многоуровневым вознаграждением, смысла никакого right. нету, потому что это намного более эффективный процесс, чем нежели просто а, выкидывать баунтики, тем более на таком падающем рынке. Что с рынком происходит, я думаю, все сегодня тоже видят, да. Распродажа, распродажа. Да, да, да. распродажа. Для нас да. это очень, очень позитивно, так как мы в биткоинах зарабатываем. Человек да, да, да, да. И он меняет ему разницу по какому курсу. Это очень важно, это время сейчас не упустить, потому что пока... Кстати, да. Вот ты это важно, очень... что в раза будет, потому что человек принял пять тысяч, поменял по парабану по, по какому курсу, он эти 5000 вел, мы получили зато в биткоинах по плохому курсу, да? по плохому для кого-то, но для нас по-хорошему. Да. Очень много биткоинов получили, которые, если мы их не сразу поменяем, то это будет, конечно, зарплата еще удвоится. Вот именно в нашем первом проекте это срегало то, что очень много людей стали миллионерами, то, что они mm -hmm. заработали биткоины, не потратили, потому что им некуда их было девать, они не знали, где их можно поменять, они просто их держали на кошельке. И вот то, что они заработали за год, они через... Полтора года в пять раз подняли, да, потому что курс был 300 долларов, а потом он поднялся на 5 Вот, смотрите, чтобы более детально понять, что имеется в виду, то есть почему именно сейчас для тех, кто, конечно, хочет ну, хорошо заработать, почему именно сейчас выгодно а, делать подобного рода действия и активность. Почему? Вот смотрите, например, если сейчас, а, если сейчас курс битка, например, 3400, да, и, а, там, допустим, 1000 долларов мне пришло вознаграждение за что-то. Да? То есть за 1000 долларов у меня, грубо говоря, там, ну, давайте так скажем, ну, как будто бы там 0.35 а, BTC. Да? Так вот, 0.35 BTC, а, это вы сейчас заработали в, в 1000, например, да? И представьте себе такую штуку, то есть, ну, то есть, понятно, мы не знаем, когда закончится зима. То есть, вот зима у нас по факту вот такая сейчас идет, да? Но в какой-то момент она заканчивается, и, если вы историю посмотрите, то по отрезкам, что вот после вот этих долгих зим всегда еще была жесткая наверх леда, да, то есть прям такой, знаете, когда в код кидают, что происходит, может, цифры сломались в компьютере, да, то есть вот в этот момент, представьте, допустим, даже вот просто банальную ситуацию, что биток, свой максимум, который у него уже был, допустим, на, там, сколько там было, там, ну, пусть там 19к, он ее догнал, да, то есть получается, ну, пусть там 20, чтобы легче было считать, то есть получается в 7 раз, то есть представьте, вы теперь заработали 1000, а, то есть, оно тысяча это сейчас стоит, допустим, 0.35, и вот это вот 0.35 делаете на 7 э, в, в эквиваленте, вернее, не 0.35, а вот именно 1000 умножить на 7. То есть у вас получается, если вы, вот сейчас вы зарабатываете 1000, но если вы храните биточек и не тратите его, то это у вас выходит в 7К потенциал. Володя, я правильно объясняю? То есть, ну, чтобы пример был хотя бы понимание, то есть, о чем мы говорим, то есть, и сейчас, например, за счет того, что биточек маленький, а люди же все равно там и по 300, и по 1000 видно же по аналитике, то есть люди вот, покупают, да, вот это же все идет вам в комиссионные, в комиссионные, которые, которые, вы можете просто сейчас придержать как биточек, и уже в тот момент, когда он начнет и пойдет в гору в рост, то есть всем приятно это сделать, да. То есть пойдемте к следующим вопросам, то есть я видел, что... Можно вопрос? Давай, конечно. Насколько вот будет длиться вот люди, которые инвестируют 300 долларов, насколько будет длиться вот это, что они получат площадку на год бесплатно? или да, да. до закончения ICO. И еще вопрос: насколько например, мы можем продвигать вот именно по маркетингу, по фильмам, сколько будет длиться? До да, ICO или можно еще дальше? То есть, продвигать вот именно сам продукт по, по фильму? привлечь новых людей, которые будут использовать продукт. Да, смотрите, у нас сейчас вот на время ICO есть определенные условия, которые дятся ну, на все протяжении ICO. Когда ICO закончится, то тогда 100% будет тоже интересное предложение, но мы их не можем сегодня еще обсуждать, потому что я сейчас могу сказать ни проценты, ни стоимость, как бы это что, но по-любому компания... После ICO не закрывается, она только туда начинает конкретно работать. Потому что все это сейчас мы программе инвесторы, которые в токены инвестируют и в крипту. А после все идет серьезная сама продажа программы. Потому что важно и нам самим сейчас не перейти в продавцов программы нашей. У нас программа, нам не нужны продавцы нашей программы сейчас. Сейчас идет продажа токенов за очень-очень выгодную цену и на сбор на большую часть денег, которые мы соберем. Поэтому чем больше соберем, тем больше будет после 15 апреля средств на рекламу, которые будут нашу программу через рекламу продавать. Да. За счет этого очень много пользователей. То, конечно, мы не откажемся от самых важных сетевиков, можно сказать. Они, конечно, дальше будут и на очень хороших условиях программу тоже иметь возможность продавать. Но компания будет параллельно просто на рынок выкидывать точно так же рекламу, чтобы продай, покупали эту программу. Потому что чем больше пользователей через нашу программу, тем дороже наша криптовалюта, которую мы сейчас во время SEO продали. Да, в принципе, сейчас мы получаем 70%, потом 60%, но дальше, после 15%, мы сможем вот привлечь людей, чтобы они покупали, например, эти токены. Да. да. После, нет, сейчас, нет. Вот смотрите, чтобы тоже подрезумировать, или, Володь, ты хотел ответить? Я просто... После заканчивая SEO, мы по структуре токены не будем продавать. После этого будем саму программу продавать. Потому что токены -то на бирже люди должны покупать, чтобы они росли в цене. Да, да. Смотрите, первый ну, этап, который мы. Вы сейчас... можете токены продавать. Ну, можете продавать, можете их держать, чтобы не дороже потом продавать. Но, как бы сама продажная система сейчас по эфире программа идет с самих токенов. После 15-го уже будет, конечно, различные возможности на рынке, где мы можно саму эту программу продавать. Но это. Каждый сообщество если кто решает, какой вариант они берут, и так далее. Да? Вот оно, что ты, будет. Давайте вот еще раз: чтобы подрезюмировать: то есть, смотрите, сейчас мы находимся на фазе LCO, да, То есть, это предпродажа, грубо говоря, да, там, расчетных единиц в виде монеты трейд. Да, то есть, монету трейд сейчас можно получить первое изначально на ICO выгодная цена, и второе, что она еще идет с бонусом. Да? То есть, допустим, если я на 1000 покупаю, у меня отгружает монет, как будто я на 1700 купил. Да? То есть, дальше потом кого-то на 1600, и оно вот так придет на а, уменьшение. вот Поэтому сейчас мы полный фокус а, делаем именно на то, чтобы как можно большее количество людей узнало о таком программном обеспечении, что здесь будет вот такой-то токен, и что есть очень ну, как, большая вероятность, что эта экосистема может стать одной из самых больших криптоэкосистем мира. Да, то есть все, вот это вот уже первое. Теперь рассматриваем такую ситуацию. У нас 15 апреля, давайте так, 15 апреля, уже вот этот этап у нас уже стоит как галочка, все, он завершенный, да, то есть все, мы, у нас... Теперь у кого есть монеты, у того есть монеты, у кого нет монет, они могут пойти купить на бирже эти монеты, то есть там уже начинается биржевая торговля. Но в этот момент нас уже интересует второй этап. Вторым этапом у нас появляется возможность в кабинете предлагать это программное обеспечение сторонним клиентам. То есть это уже идет именно продуктовый этап. То есть именно нужно внимание, не сейчас он идет. Сейчас есть очень большое преимущество для тех, кто на этом этапе знакомится либо с нашим сообществом, либо с людьми, кто рассказывает о смарт-трейд. И вот это вот преимущество заключается в чем? То есть все те, которые купили суммарно более чем на 300 долларов, то есть им на один год, один год получается софт free. То есть им не нужно будет первый год оплатить. То есть у нас получается первое преимущество, второе преимущество – Третье преимущество. Да? То есть это то, с чем мы сейчас да, фокусируемся. Но представьте себе такую ситуацию, мы добрались до 15 апреля. И вот этой вот акции, ее тоже уже больше нет. этапа ICO закончился. Соответственно, будут все равно клиенты, которые хотят. И, соответственно, вы, у вас будет реферальная ссылка для того, чтобы это продать, порекомендовать. Понимаете? То есть здесь уже у нас начинается с вами бизнес. Вот вторым этапом. Вот. Наверное, так. И третий этап я вот здесь тоже уже обозначил, что я хочу просто отдельным пунктом вынести, или это может быть под пункт от 2А, то есть у нас с вами появляется в руках возможность не только предлагать это программное обеспечение, но и профитировать от своих клиентов, которых мы привели, снова, снова и снова. Ну, что я имею в виду, например, раз в год есть абонементская плата, назовем ее сумма X, да, то есть раз в год человек платит, он год пропользовался, он снова платит. Для нас это, ну как, вторичная продажа, это по бизнесу интересно. Кроме этого, программное обеспечение есть дополнительные сервисы, которые можно отдельно э, арендовать. То есть кому-то они нужны, будут, кому-то не нужны. Мы будем исходить из того, что это нужно будет многим, потому что он довольно-таки доступная цена, то есть ну, там реально каждый может заплатить. Соответственно, большинство клиентов будут говорить: да, мне тоже эти услуги и сервисы нужны. Значит, у нас с вами получается теперь не только раз в год, но ну, не только сразу при продаже доход, но и не только доход, когда год проходит, но и доход еще ежемесячный. Потому что люди платят ежемесячно абонентскую немецкую плату. Мы же сейчас все в партнерской программе расставляемся. Почему я говорю, что важно выдержать их иерархию по сообществу, да? чтобы все, кто от кого пришли, чтобы дальше это пришло. Потому что будут ежемесячные возможности доходности. То есть это один из ключевых, один из ключевых фрагментов, то есть почему мы приняли решение что нам это нужно. Все прекрасно знают, что мы создаем не только криптосообщество, но также и маркетплейс для криптосообщества. И, соответственно, там нужны быть высокоэффективные, инновативные продукты. Вот Trade – это как раз один из таких продуктов, которым нам прямо в радость. чтобы было понимание. Вот я смог сейчас... Вот это я резюмировал, да? Целое выступление на минуту. Так. Хорошо. Пойдемте дальше посмотрим, что у нас по комментариям. Кстати, кто из видео, еще есть вопросы, то задавайте. И у меня уже, мне уже все-таки предоставили, сейчас будем. Да, Анатолий, добрый. О, Таня, Таня привет. Я сразу вернулась. Супер. Вопрос Супер. по бинару, бесконечный ли он? Первый да. вопрос. И сразу сюда же можно ли ставить треугольники и так далее, партнеры спрашивают. Хорошо, давайте посмотрим по бинару, бесконечный ли он или нет. Володь, ты ли мне ответить? Ну, у тебя звука нет, я так понял, что типа, да, Толь, давай там, отвечай, да. Проверяешь знание. Да-да, нормально, да. да, если да. что, я переправлюсь. Как бы. Да, если что, подправишь там, да. То есть, Тайм, смотри, вопрос в чем? Здесь вот следующее понимание. Да? То есть, кстати, вот у меня один из вопросов: здесь что, что значит там, быть активным аккаунтом и все такое. То есть, давайте сразу же, когда вот, к коллегам к перебрались, на нем и остановимся. То есть, это вот, Татьяна у да? нас, вот. У Татьяны для того, чтобы ее аккаунт стал активным, то у нее должно быть минимум на 10 долларов проплаченный свой аккаунт. Да? То есть это он активировался. А, активировался именно для, а, там, допустим, теперь, если ты а, -то, то, кому-то тоже порекомендовала, да, то есть по реферальной ссылке, то ты тоже ну, соответственно, получил награждение, но именно по линейке, не по бинару. У тебя бинар еще не активирован. А, для того чтобы активировался бинар, а, происходит следующее действие. Ты рассказала еще а, Кириллу, и там, допустим, там я не знаю, То ли да? ты мне еще сказал кирилл все теперь что произошло у нас здесь минимум 10 долларов прошел оборот здесь минимум долларов прошел оборот то есть твой аккаунт с этого момента считается активным также был вопрос а эти это активность должна быть ежемесячной такая или нет нет это делается один раз один раз в жизни активируется аккаунт. теперь возвращаемся к вопросу насчет бесконечный бинар или нет то есть здесь бинарный маркетинг да, давайте так прорисуем, выстроен по классическим схемам, то есть в том виде, как появлялись бинары. Да? А, для того, чтобы эти, э, эти, эти бинарные модели, то есть классический бинар, что это имею в виду? Когда организация устраивается в самый влево, в самый вниз, уходят э, по спилову, да? или в самое право, в самый низ. а не так, когда все распределяются ячейки. Да? Вот. А, для того, чтобы... Э, то есть вопрос по факту был бесконечный или нет, то есть сможет ли он держать э, там вот, выплаты, э, если вдруг будет столько много партнеров, что как бы такой ситуации не получилось, что выплаты надо делать больше, чем по, по факту приходит. А в, в классических бинарах есть, поэтому всегда какие-то ограничения. Если вы обратили внимание, какие ограничения здесь есть. Например, Таня, смотри, вот у тебя, например, 10. Да? и вот ты теперь привела, сделала какую-то активность, то есть, допустим, где вот здесь вот какие-то люди появились, здесь вот, ну, вот, в общем, у тебя организация там подрасширилась, да? и у тебя на, ну, на выходе стоит, что ты заработала, допустим, 60 долларов. Вот. Давайте вот так вот. Это заработало, это, вот, теперь что происходит? Теперь у нас приходит вторник, у нас приходит вторник, 2 часа ночи, МСК, 2 МСК, да? В этот момент происходит перерасчет, и ты видишь, что э, здесь, короче, как сделано, то есть, если у тебя за 10 долларов куплено, то ты можешь заработать максимально э, в 4 раза больше в неделю, давайте вот так, в неделю. Что это означает? Это означает, что э, вот у тебя получается вот при таком варианте 40 тебе выплатят, а 20 сгорают. Вот, но есть очень большая прикольная фишка. До того, как не настал вторник, давайте вторник обведем красным, до того, как вторник два 2 часа утра не наступило, да, ты в понедельник, например, смотришь и говоришь, о, так у меня на 40 я получу, а могла бы получить больше. Ты просто можешь, берешь вот так вот, допустим, еще 10 докидываешь, и у тебя уже получается 80 в неделю, понимаешь? Володя, я правильно рассказываю? Или… Да, да, совершенно правильно. Получается, любую сумму, которую вы сами в токены синвестировали, на 4 можете умножить, на то, что вы максимально можете получить. И что вот именно Анатолий правильно сказал, в любой момент вы видите свой просчет, он у нас всегда идет вживую, а не просто до конца недели, как сюрприз, что я там интересно заработал. Я, получается, при каждом обороте вижу уже в кабинете, сколько я уже заработал, и если я вижу во вторник или в среду, или там уже... В понедельник, что я уже заработал больше, чем мне по моему активности возможно, то я могу в любой момент сделать апгрейд, чтобы по-любому свое заработанное все получить. ну да. максимальный лимит, потому что бесконечность ничего не бывает. Бинар он может бесконечно засчитывать, но для выплаты есть максимальность это 250 тысяч на аккаунт. Получается, ну, как бы, я могу сейчас вот по маленькому поднимать, но 50 тысяч в неделю за аккаунт это как бы максимально поэтому у нас как бы он бесконечный он у нас не может сломаться или что мы можем не потянуть маркетинг потому что у нас есть вот эти ограничения уже по факту и народ так и так постоянно там нормально срабатывает плюс если конечно уже кто-то конкретно систему понял и хорошо зарабатывает то максимально 50 тысяч и там уже был такой вопрос что насчет троника да, конечно, так как у нас есть ограничение на 50 в неделю, а это очень быстро можно достичь, я могу своего опыта сказать, это у нас пару раз мы уже достигали, ну как, в пару проектов, то достигаешь, то 50 тысяч уже ну, в неделю приходит. То для этого, конечно, лучше заранее побеспокоиться и хотя бы там на брата, на сестру еще раз по аккаунту справа-слева поставить, чтобы в любой момент их потом опять включить и уже не одним только 50 неделю брать, а уже потом, может двумя или тремя аккаунтами. Поэтому... Может тройку делать, но у нас важно, что каждый кабинет должен верифицирован быть. Так, если у вас большая семья, то можете и семерку делать. Да. Хорошо. Ответ исчерпывающий или? Более чем, но у меня есть еще. Давай, давай, давай, давай. Есть ли бонусы за выполнение какого-то объема или какие-то квалификации, статусы? Отличный вопрос. Пойдемте сразу же вот сюда. Да, у нас по маркетингу не заложены, что какие-то там бонусы постоянно. У нас есть всегда какие-то акции, потому что есть какая-то новость, есть какая-то ситуация, и мы будем, конечно, во время все постоянно какие-то акции делать. И вот одна из сейчас, которую вот Анатолий правильно включил, у нас есть это именно те, которые сейчас во время декабря достигнут 100 тысяч оборота ну, личных продаж то они получат с партнером, бизнес-классом в Карибику, к Деннису в гости, на его яхте покатаются. Очень будет расширенная программа, потому что я там уже не раз бывал и знаю, там очень красиво и очень можно много что поделать, и поплавать, и понырять, и полетать. Но самое классное, что вы не с пустыми руками назад проедете, еще и Rolex на руки и назад. Это вот такой вот маленький эцетив, но это, конечно, сейчас... Для того, кто это достигнет, он это получит. Если двое достигнут, то если у кого-то будет 100 тысяч, у другого 101 доллар, но вот тогда, конечно, тот с большим оборотом тот выиграл. Да? Здесь, это сейчас оценит на одного. Но постоянно будут различные, у нас сейчас как бы два оценки, на всех распространен двойной доход на декабрь, потому что мы знаем, что Рождество и Новый год, насколько это как бы, эффективно. Деньги тратятся, поэтому как бы вот такие вот бонусы сейчас сделаны. Да, в новый год это такое время, когда реально эффективно можно потратить все деньги, особенно если их ограниченное количество, то вообще это легко делается. Танюш, есть еще какие-нибудь вопросы, если да, то да? нету, все хорошо. Нет. Но я есть. вот еще, может быть, а? есть. Есть, есть, конечно. Да, я просто, может быть, еще коротко, пока ты готовишься, вопрос добавить, что там с одной стороны, да, круто бизнес-классом полетать, там, да, круто на яхте, там, которая 4 миллиона стоит покататься, там дельфинов посмотреть, все это круто. И часы тоже круто, все круто. Но вот на мой взгляд, вот у меня в жизни были такие ситуации, когда ты первый раз встречаешься с миллиардером и начинаешь с ним разговаривать. То есть это люди, у которых абсолютно другое мышление. И вот это я считаю... То есть я не хочу сказать, что Деннис миллиардер. Да, то есть я там, не проверяю его балансы. Да? Но если человек может себе позволить жить, как он хочет, в частности, на корабле, на своем, то есть со всеми персоналами, со всеми там, примочками. И причем мы с Денисом знакомы уже дав давно, то есть раньше у него корабля не было, чтобы он -то, да? то есть он так же, как и мы все, начал где-то путь свой. Вот, то, конечно же, я считаю, что это максимально практический опыт, который можно было бы перенять при беседах, да? то есть, поэтому, скажем, ну, вот, в частности, то есть, если бы я рассматривал для себя, вот, хочу победить инцентив, то для меня, бы, наверное, было самое важное, это именно получать ту информацию, вот, пообщаться с человеком, который на очень высоком уровне в индустрии находится, и вот, то есть, тоже хотелось бы отметить. Таня, давай следующий вопрос. Ну, конечно, это колоссальный просто опыт. Это даже не у меня был такой эффект, я говорю, я вот один раз э, так довелось, что у меня с миллиардером была такая своего рода, небольшая сессия, где можно было задать вопросы, и ты реально понимаешь, что люди думают совершенно по-другому. То есть вообще просто ну, непередаваемо мы не по-другому мысли, ты не понимаешь, вот это, я считаю, очень большая ценность. Так, хорошо, давай следующий вопрос. Следующий вопрос по обучению. Будет ли обучение именно арбитражу и... Какой-то тест, не тест? вот. Давай. Да, конечно, мы не можем продавать какой-то продукт, и не, обу... ну, не давать к нему э, обучение. У нас э, э, по-любому есть уже описание, как все описано с картинками, все. Э, буквально, мне должны были представить, даже, может, до, когда мы закончим разговор, я вам уже его покажу полностью именно по, именно по Smart Trade Coin э, программе. И точно так же и ролики готовятся, которые будут. Получается, важно, что мы сейчас не начнем уже обучать наших инвесторов, потому что инвесторам они не приходят за программой. инвесторы приходится инвестировать, вы делаете свою работу, и через полгода я хочу с хорошим Это сейчас задача. Но к тому времени, когда мы будем саму программу продавать, то будет, конечно же, и и так далее. Потому что на первом проекте там и есть и видеоролики как обучающие, и все все, все это есть. И у нас проводится вот сейчас только в декабре 4 вживую веркшапа школы, где-то люди приезжают с своими лептопами, и там мы их обучаем. Да. Это понятно, это все будет. И как бы и здесь точно так же. Но главное, мы во время ICO не будем сейчас клиентов обучать программы пользоваться, потому что мы им дадим поэтому только базовую версию, а уже все функции только после апреля, чтобы они потом уже во время и обучились, и уже понимали, как это делать. Но это по-любому заложено, потому что даже на... Это ли тоже есть обучающие ролики, да, как пользоваться, Также, также у нас. У меня, кстати, вот одна из записок лежит на столе, обсудить с Владимиром, с Вальдемаром, если как в паспорте говорить, да, возможность проведения совместного семинара, например, в России, ну, там, например, там, ближе к январю где бы мы могли, например, на один день просто взять помещения, то есть нам всем удобно, людям сообщества, люди, кто от смарт если вдруг тоже еще параллельно, где русскоязычная пространство есть, чтобы они могли все приехать в одно место, чтобы мы провели там, может быть, небольшую там презентацию, чтобы мы э, э, прошлись там по вопросам, показали, как работает арбитраж, дали бы чек-листы, как готовиться, то есть все, что с этим связано. Ну и, соответственно, был, наверное, автопад, то есть чтобы было еще что ну, если вдруг ехать, то, да. <свят> Анатолий, еще как раз может быть, они выступят у нас на Гуру форуме в марте. В да, это мы уже обсуждаем. Да, конечно. конечно. Анатолий, можно еще вопросики? Да, да, давай давай. Есть ли внутренний перевод, и между партнерами можно ли переводить деньги? И меня лично интересует, будет ли сайт на русском с компьютера и на русскоязычный сайт? У, <соединяющие> у нас сайт уже русскоязычный есть? Вот. вот. смотри, Тань. Идешь Я на... Ты сейчас в кабинете сюда зайдешь на сам сайт, где вся информация. Вот. Смотри, Тань, если ты выходишь по своей реферальной ссылке, у тебя там есть, у тебя есть одна реферальная ссылка, которая сразу же ведет на форму регистрации. Это верхняя. А нижняя ведет вот на этот сайт. Да? То есть здесь уже есть объяснение. Обратите внимание, если вот здесь нажимаешь сверху на перевод, то у тебя есть немецкий, русский, польский, турецкий. Все, пожалуйста, нажимаете, и вот он говорит про русский. Это мой вопрос, самый такой да, хороший Вот, видишь, чудо произошло. Вот, и вот здесь, вот здесь вот, сейчас обрати внимание, я тебе еще кое-что покажу сразу. А, здесь сейчас это видео, а, вот, видео стоит, видите? Вот. И все раз, и не по-русски. А уже раз, и по-русски тоже есть. Я думаю, сейчас вот... С Я уже дальше отправился. Да, то есть, уже есть по-русски, то сейчас она будет уже. Единственное, что вот это а, она вот это, с переводом уже да, снизу. Да. Mm -hmm. сейчас, да. А, нет, здесь надо сурдовый перевод сделать. Смотри, у нас есть две, две сразу здесь это затронуть. У нас есть две, как бы, с различных ссылок. Есть ссылка, которая через аутопилот систему, Анатолий, тут вот нижняя, да, вот если в кабинет. Ага. Вот у нас есть официальные от сайта ссылки. Это вот где просто вот регистрация. Вот поднимите. Блин. первое это сразу человеку дать на регистрацию. Он сразу зашел, сразу регистрируется. Мне не надо ни инфу, ничего, вы ему уже все рассказали. Вторая это лени, печь, которая полностью бесплатно идет именно от, от тех, кто нам с собой делает. А уже нижняя третья – это для сетевиков, которые хотят по аутопилот-системе. И там уже и русские видики переведены, и с текстами и так далее. Вот это вот разница просто. Mm -hmm. Сейчас, хотел показать. Что Чё... она... А, нет, опять то же самое, да? Ну ладно. В общем, там выходит... Я лишних пооткрывал просто штуку. Там выходит, вы видели... Просто форма регистрации. То есть одна форма регистрации, а вот то, что Володя говорит, что система рекрутинговая, то есть там на русском языке и воронка продаж, и все же связано. Человек может имело оставить и она ему имело будет сама добивать. То есть этот инструмент стоит каких-то денег, если не ошибаюсь, разово она была. Да? разово 50 долларов. Как бы. 50 долларов, то есть ну, как бы смешно. То есть если вы сами начнете себе там, создавать подобного рода воронки, там, поверьте в итоге по трудочасам сами посчитаете, вы поймете, что что-то вы... Не, не да, в... Там, конечно, всегда, там и на вебинар сразу тоже, как бы приглашение. Да, там, вебинары да, проводятся да, автоматически. Да. То есть... ну, там автоматически, как бы, это уже более... Да, то есть, поэтому кому интересно, они могут э, использовать вот эту вороночку. И, а какой есть? был вопрос, я сперва насчет русского, еще один какой-то вопрос. Внутренние переводы интересуют Внутренний еще. перевод у нас как бы не нуждается, потому что мы же не держим ваши деньги. Как выплата вышла на ваш биткой кошелек, и вы можете его внутри, биткоин -кошелек, на другой биткой кошелек, без другой отправить. Это первый момент, потому что у нас нет нужды внутрянки, потому что у нас внутрянка биткоин, и мы его сразу как бы вам выплачиваем каждую неделю. Сам токен, в данный момент они еще только в кабинете, потому что мы не, уже у нас все готово, и мы могли бы уже на кнопку нажать, чтобы каждый может на свой волет перегнать уже токен. Да? Но как бы решение такое, что даже если вы на свой валют переведете, еще включено не будет, что вы можете кому-то перекинуть. Это чтобы не случилось так, как это уже с опыта есть, что еще мы на биржу не вышли, а уже начинают торговать и манипуляции какие-то делать он здесь купил за 150 процентов, потому что первый зашел, а ему уже деньги надо, и он уже продает за... Ну, как бы, он-то он с товара продает, но тот, который последний заходит, он-то со совсем другими процентами. И он ломает, получается, цену всему рынку. И поэтому мы откроем кошельки для вывода или позыка, для перевода, только после закончания SEO, и когда мы уже на биржах и листят, и уже там провели определенную работу по повышению цены и так далее, и тогда уже, конечно, мы всем откроем. Поэтому как бы... Биткоин в каждое время можете перекидывать, а трейд поддержите чуть-чуть и когда увидите весь потенциал, я думаю, вы только часть продадите, остальное будете держать очень долго, потому что здесь, представьте себе, 100 тысяч клиентов нашей программа, а будет миллион или больше, ну, насколько потребность есть для нашей криптовалюты, потому что уже есть очень много проектов, до сих пор ты никуда не можешь эту крипту засунуть, ну, для чего-то, но все равно она поднимается по какой-то причине, да, или обыскается, и, конечно, этот хай прошел. А на сегодняшний день те все криптовалюты, где конкретно есть какое-то применение для нее, только те будут и расти в цене постоянно, потому что сам рынок-то остался, люди остались, потенциально остались, денег много, но некуда засунуть, потому что тысячи всяких криптовалют, которые никому не нужны и в будущем никогда не будут нужны, просто поднимались, то есть это просто была спекуляция, да? А именно рынок в будущем по крипте – это тот рынок, где есть конкретное применение, а у нас оно конкретное есть. И то, что мы сейчас уже показываем, это еще тоже только начало, в будущем еще очень-очень много возможностей можно на нашей системе поставить и так далее. Да? Потому что в эту программу, когда у тебя уже один миллион клиентов, то там такие возможности можно этим миллионам предложить и такие сделки, что никто не откажется. Конечно, все это проплачивается будет уже в нашем трейдкоине, а не в каком-то другом. Да? Uh -huh. Хорошо, спасибо. Все, Нет. На? Нет. Еще два. Давай, давай быстренько. Я знаю, что у нас просто сейчас несколько сотен человек сидит и ждет. Да, я знаю, но я думаю, очень актуально. Что такое арбитраж? То есть вот это бы хотелось тоже подсказать. Актуальный тоже вопрос. Люди, которые в бинаре появились, но не активировались. Да. Что с ними происходит? Есть аккаунты? Да. вот что с ними происходит? Ничего. Они там как появились, там сидят. Если они не ничего не делают, они там, ну, как бы… Они просто есть и все. Если, если они, они не проплатились они даже. Не даже если не проплатились, они просто есть и все. Да, он тебе не мешает, он ничего не забирает. Если человек не активировался, у вас уже хорошая как, структура снизу, и потом какой-то очень хороший друг пришел, который пишет хороший друг. То можно, конечно, поговорить, а он не хочет свой пустой аккаунт, который так-так не пользуется. Отдать кому-то другому, да, а так больше как бы применение... Давай другой вопрос зададим. Ну, допустим, прошло ICO, и, допустим, в одной из сильных ног осталось там много невыгодных битков. Вопрос. При продаже программного обеспечения этот объем сохраняется или при продажах начинается новый объем? И идут ли продажи по бинару? Вот такой вопрос. Или там просто идет многоуровневый партнер. Да, это все вопросы и ответы будут после закачания SEO, но с опыта мы сохраняем, потому что это большой мотор. Если у меня почну... бинар вообще бинар-мотор. Мотор, когда есть оборот, они используны, да? И ты начинаешь рвать, чтобы использовать этот оборот только, когда есть сильная нога, и ты начинаешь свою слабую ногу развивать. Поэтому нет смысла обнулять все, потому что если где-то сильная нога, пускай она будет, она даст мотор человеку сделать свою слабую. Ну, Команда, да, дополнительные продажи. продажи, в общем. Mm -hmm. Поэтому с опыта ничего не будет сгорать, ничего будет, все дальше идти без... Таня, Таня еще последний, последний у тебя, Последний, давай. все. Справка по верификации коммунальной услуги. Вот у нас проблема у всей команды. Нет у него кого вот на свое имя. Можно заменить каким-то другим документом или как? Да, вот... можно, без проблем. Вы просто идете там, где вы ну, как прописаны, они вам выписывают в этот же день с печатью, что вы там прописаны. Это справка по даже если она на русском. Ну вот я живу за 3000 километров от дома, где прописано, например пускай сестренка сходит, ну это, Но... это, это различные возможности. Мы сейчас не можем как бы, каждую индивидуальную, сест... ну как каждому порекомендовать что-то, да? Ну, то есть Поэтому... это быть, должен быть документ именно с адресом. Документ удостоверяющий а, место прописки. Точка. Да, то, есть это... очень то есть у тебя есть свой паспорт или загранпаспорт, и у тебя всегда еще есть справка, что ты где-то прописан. Посмотрите, здесь это очень легко, как бы. Да, если вы живете за 3000 километров, вы предоставляете загранпаспорт. Там там нету адреса, правильно? идете оформлять для себя мобильный телефон или еще что-нибудь ну, просто что просто на этот адрес, где вы сейчас живете, что-то пришло бумажка по почте и тогда этот адрес указывает, что вы там живете, потому что мы только проверяем на этот адрес, где вы находитесь, приходит почта как бы, только. Понимаешь? Здесь и без проблем и как бы для нас верификация это опять же только юридическая, то что это что необходимо, нам как бы вообще это не нужно. Да? То есть справка из банка также с карты с какой-то, где есть адрес. Конечно. А Пошли в банк, сзади, сейчас я здесь пока без проживания, поменяйте адрес, распечатали, а потом уже опять на свой адрес, чтобы туда хочется. Что ну вот, Терри здесь в Испании живет, она просто пошла, сказала, дайте мне справку, что я здесь живу. Ее прикрепила, через день ее верифицирую. Все, да? Все, спасибо. То есть э, с РФ, с РФ там, и другими тоже самое. Так, э, хорошо, это был последний, да? Я просто, мне уже тут присылали, я сейчас буду да. читать. А, в общем, условия постоянного сохранения объемов – это личная активность и, э, первые, пер, и, и активность первой, первой линии в левой команде, первой, первой линии в правой команде. Офигенный вопрос, да, Влад? Я передам возможность ответить на этот вопрос тебе. Ты мне его еще раз переведи, я его не понял. Просто да, не отвечу, но я не понял вопрос. Давайте просто стеба ранее, я зачитаю его еще раз. В общем, условия постоянного сохранения объемов это личная активность и активность первой первой линии в левой команде, и первой первой линии в правой команде. Да, правильно. Получается, если ты минимум слева одного активно поставил и справа одного активно поставил, то Держи. с какой недели ты это сделал, в той недели тебе объем засчитывается. Если. Ты зарегистрировался, ты квалифицировался напрямую линию, и только слева кого-то поставил, или там в справа слева, да, то ты еще по бинару не квалифицировался. И тот оборот, который прошел там, через себя или через фильова, он не засчитывается до того времени, пока я не активировался на бинар. Но если я даже э, только во вторник активировался, ну скажем, понедельник активировался на бинар, то тогда задним числом все, что на этой неделе произошло, это все мне засчитается. Да? Вот именно если я на этой неделе активацию сделал, в которой я нахожусь по расчету, то за всю неделю задним числом будет все засчитано. Это очень важно. И это только одноразово. И, конечно, оборот, то, что в слабой ноге был оборот, из-за это я получил комиссию, то она отнимается от сильных, и все, что перебор, она, конечно, переваливает на следующую неделю. Отлично. Пойдемте к следующему вопросу. Вот на закрытой... Правильный вопрос понял, конечно. Да, ну я, я, я надеюсь, что это самое, что все было правильно. Если нет, то и нам еще раз его доживет. Уточнение. Вот, а мы пока пойдем дальше. А, то есть на закрытой встрече говорилось, что в декабре у нас до а, что у нас. 20% за первую линии и 25% от бинара. Но, судя по начислениям, идет 10 и 12,5. Я предлагаю здесь это отрисовать чуть-чуть, чтобы было понимание. То есть У меня уже один раз был такой вопрос, и он очень легко отвечается на самом деле. Смотрите, то есть всегда идет, получается, 10% – процентов это, давайте вот так вот, первая линия. И 12,5% это бинар правильно со слабой ноги бинар со слабой ноги SSN. Вот. А, теперь смотрите но сейчас идет акции бонус а, типа умножить на 2 то есть доход да? и, и здесь нужно обратить еще внимание на следующее то есть, что человек не учел который именно смотрит баланс что идет пополам то есть 50 на 50 что имеется в виду например когда у меня обычно работает то у меня 5 процентов идет в биткоине доход а 5% процентов трейде. трейд это кто не знает вот btc, BTC это тикер биткоина а трейд, трейд это тикер монеты которая сейчас идет, на которой сейчас идет из то есть это такой тикер то есть он так и на бирже да? вот теперь что дальше было понятно 50 процентов у нас идет в... О, какая странная Такая необычная куча. Да. 50% у нас идет в биткоине, а 50% идет в трейд, да? а, трейд. И вот теперь это, это вот обычная, обычная стандартная ситуация. Да? А теперь у нас идет акция, то есть вот, типа может на 2. То есть это о чем говорит, что теперь 10% идет в биткоине и 12% с половиной идет в биткоине. Выплата. Но что самое интересное, 10% еще от отключенной суммы идет в трейде, давайте, и 12,5% идет в трейде. И поэтому, когда вы считаете, что, ну, типа сказали, что 25%, да, вы видите, 12 только пришло. Почему? Ну, потому что 50 выплатилось, то есть 12,5% выплатилось в биткоине, а 12,5% еще в число из Поэтому, когда вы смотрите на дешборд на свой, да, вы видите, у вас монетки прибавляются и биткоины прибавляются, ну и биткоины, монетки, и трейды прибавляются. Вот, я надеюсь, что я смог ответить на вопрос. О, вот я правильно ответил. Ну, да, правильно, правильно. Просто я даже сам один раз так вот попался, как вы думаете, такой же партнер, потому что, когда мы смотрим у нас сейчас, в данный момент, когда идет актуальная неделя, то она просчитывает как бы все в битках, да, когда идет актуальная неделя. И вот, если вы на дерево смотрите, у нас там слева стоит, ну, сколько вы уже заработали от бинара, и видно, сколько вы заработали по прямым продажам. И просчет во время недели идет все в битка, а потом, когда неделя закрылась, то половина от этих битков вы получаете в биткоинах, половина получаете в трейдах. И поэтому, как бы вы смотрите, вроде бы должен быть в два раза в битки прийти, она уже там и просчитывает, но она все там в битков показывает, а уже выплата идет, только 50 на 50. И поэтому как бы, я тоже проверял пару раз, все с бонусом насчитано, все корректно, как бы не было найдено ошибки. Хорошо, пойдемте дальше, здесь, я думаю, там более-менее уже понятно. Вопрос был, что происходит с комиссией тех, кто не прошел верификацию QAC, может ли она сгореть? Нет, у нас это не… кто заработал деньги, он будет добиваться верификации, чтобы деньги получить. Главное, они не сгорают. Они висят так долго, пока он верификацию не прошел. То есть, если он проходит верификацию через год, он может еще через год вывести сумму, правильно? Да. Но если он так долго им надо для верификации, тогда ему может кого-то найти, на кого переписать, чтобы быстрее верификацию прийти и выплатить. Да? Да. Да. Угу. То стоит. есть, суть и зна, да? То есть, а, суммы, которые вы заработали, не висят в вашем кабинете, и как только будет верифицирован аккаунт, вы сможете получить выплату. Выплата а автоматически выплате да. будет. Угу. Автоматически. Все. Вот тоже хороший вопрос. Какие настройки в базовой версии бота? Ну, наверное, имелось в виду не какие настройки, а какие функции бывают. Я просто перейду к сразу же следующему вопросу, потому что он более уточняющий. То есть какие дополнительные функции бота и будут, да, вот, кроме арбитража, и ну, на примере хотя бы. Да? То есть, может быть, понятно, сейчас не все можно открывать, но тем не менее то, что можно. И их стоимость, и сколько это будет стоить. Давайте, либо сейчас, я вот буквально сейчас вот получил это описание по всей программе, да, вот я же на, на бренде смотрит такой. Сейчас я попробую экран показать. Или, Анатолий, наверное, да. ты... Да, Выходи, я закрыл экран, да. давай. Так, сейчас я сейчас Так, а вот все. Экран. Вот, Я просто, как бы, у нас есть уже для первого проекта, там, где уже сейчас, после, тестируют, но это именно... Ты сейчас экран... Видно, вот. видно, видно все. Видно, да? Вот, получается... Сейчас как раз, Здесь полностью описание, что эта программа может, как она выглядит, потому что многие говорят, как я могу что-то предлагать, когда я не вижу продукт. Ну, это, опять же, заблуждение. Мы просто это показываем, что это есть. Мы не продаем сейчас продукты, не продаем это. Мы продаем токены, да, очень просто. Но главное, чтобы было показать, что есть. Вот здесь полностью все описание. Это я сейчас вам вышлю точно так же могу в чат. Или Анатолий дам, чтобы он установил у себя в комьюнити, где люди могут себе это сгрузить. Да, ну, наверное, так будет даже удобнее. Вот, и здесь полностью описание, что она может, как она делает полностью э, с, со всеми, как выглядит вход в кабинет, как подключать, какие настройки я могу в личных настройках сделать, как она выглядит, если я ин сделал. Да? Вот это вот описание полностью по программе. Она, конечно, сейчас у нас все на английском, но я думаю, кто Пользуясь компьютером, он может через Google это все и перевести. Это как бы самое главное. Я думаю, без проблем... Я думаю, можем... что у нас, Володя, есть еще время до апреля, чтобы в апреле для наших русскоязычников... Я например, кто сегодня уже хочет быстро прочитать, то я понимаю, что у меня команда так быстро работает, Анатолий, что это уже завтра будет в русском кабинете, да. Но просто я вот именно, кто сегодня уже не терпится, то может это все здесь увидеть, как это работает, как подключать. Конечно, мы, мы хотим сейчас отойти немного, чтобы мы показываем теперь Vigo Crypto. Мы понимаем, что у нас есть этот продукт, он уже работает, но мы не хотим постоянно сейчас, как все постоянно с этим продуктом связывать. Поэтому мы сейчас вот имеем такой, где это все показано, где полностью объясняется, что как работает. И вы да. получите э, все это сейчас вот будет на воскресенье на вебинаре сказано, на немецком. Но я вам могу эту информацию уже открыть. Так что 29 декабря будет мероприятие в, в, во Франкфурте вживую. Там прилетит Денис тоже с, с Карибика и вся команда там тоже находится. Это 29 декабря во Франкфурте. И именно 29-го все, кто проплатит 300 и выше, получат уже эту программу. Потому что в будущем ему не надо будет показывать из картинки или показывать, готовый продукт, на котором уже команда работает по Wikicrypto, чтобы мы именно показывали только этот продукт. Потому что Wikicrypto – это все равно это отдельная компания, это сеть, которая продает продукт да, по сети. Здесь у нас идет ICO, где у нас есть описание продукта, у нас есть white paper, и у нас даже есть базовая версия продукта. Но у нас не цель во время ICO продуктом заниматься, и вам не рекомендую. Поэтому она будет базовая. Там будет пару функций, даже все равно уже включено, и это будет 29-го представлено, и все получат автоматический продукт. Но как бы специально там будет не все включено, чтобы именно э, мы продукт должны оставить до после все чтобы в тот момент, когда люди имеют возможность, не мы, а на рынке, пользоваться этим продуктом, чтобы они могли идти на биржу и покупать наши криптовалюты. Потому что самая цель в ICO это всегда еще было. Почему кто-то идет вообще в ICO? Еще он так сильно этот продукт любит или так этого руководства? Он идет в ICO, потому что он понял, если есть потенциал большой, я хочу именно максимальный процент заработать. Потому что если я сейчас в биткоин вложусь, то даже если он в 2-3 раза подымется, это уже для биткоина круто, но по процентам это ну, не сильно круто. Если я в крутой ICO вложился, где есть понимание, что я сейчас за копейки покупаю, но... Будущее здесь огромное, то тогда, конечно, здесь совсем другие проценты. Мы не говорим сейчас о высоких процентах, потому что ну, мы понимаем, что они будут высокие. Да? Поэтому сейчас это именно все, а потом по продукту 29 -то все уже получат базовую, и они даже смогут что-то трейдить и работать с ними. Это будет полный уже рабочий продукт, но не все остальные функции будут включены. Получается, у него будет пару функций включить, которые ему уже будут приносить Миаверт, uh, это как бы преимущество, он... классно для рынка, где теперь не надо заходить в каждую биржу, проверяю все смотреть. Это он уже полностью с этим работать Но он сейчас не будет специально ему... чтобы он только на 3 сейчас уже зарабатывал, это мы специально еще отключили, потому что он должен после запуска ему деньги просить и должен все будет воссольный. здесь и очень просто смотри полную версию дай. Он будет только свои деньги приумножать. Он забудет, что такое сеть, он забудет, что надо с людьми общаться. Он будет дома сидеть и трейдовать, и богатеть, и станет несчастным человеком. Понимаете? Потому что у только... забудет, что такое команда и так далее. Поэтому давайте этот вопрос разделять. Потому что я понимаю, что у нас много лидеров. Поэтому не будем сильно углубляться сейчас, разрабатывать продукт и уже делать с профессиональными трейдерами. это пускай те, кто хочет трейдером быть, потому что я... Даже самый лучший, я не хочу сам трейдером стать, понимаете? И вам никогда не рекомендую. Для этого есть специальные люди, которые к этому очень склонены, и они пускай этим занимаются. А для меня программа – это улегчает полностью все процессы. Быстро зайти в кабинет, быстро, если что-то надо, купить, быстро продать. Ну не просто сидеть, чтобы ну, как трейдер, Потому что я знаю, как деньги можно зарабатывать и приумножать другими методами, которые тоже немало процентов приносят. Да? Это когда двоим сказал хорошую информацию, а через их 5000 людей появилось за 2-3 месяца. Это, я думаю, намного лучше доход, чем любой бот. Хорошо. Давайте все-таки вернемся чуть-чуть к вопросу. То есть какие функции ну, вообще могут быть? Вот одна функция, да. понятно, арбитраж. Функция будет в первую очередь, то, что он получит программу, сделает создательную. Он зайдет в кабинет. После того, когда он зашел в кабинет, он делает настройки там, ну, дополнительной защиты, чтобы там жена не ну, зашла. Или потом... Делает, например, как Анатолий сейчас вот говорил, что вот у меня там что-то пищит постоянно, потому что он запустил уже. Да, ну, я запустил уже. Можно галочку поставить, чтобы не пищало, кажется, потому что я сейчас тоже выключил, мне тоже здесь он работает. Ну как бы это вначале все включают, потому что круто. Сидишь, кушаешь, это пикает, пикает, пикает все У тебя деньги, да. Вот. А потом со временем она надоедает, выключаете и все. Надоело зарабатывать уже. Вы вот хорош. это вот версия, на которую сейчас все люди уже сейчас сразу получат. Он может заходить на каждую биржу, видеть, что у него в наличии там. Он может проверять вообще все курсы, анализировать. Он может сигналы видеть. Там есть сигналы дополнительные. Да. Там, он а, будет всегда а говорить. Вот это тоже хорошо, что он уже получает как бы, информацию и начинает уже понимать вообще, что важно, какие сигналы, как надо реагировать и так далее. Это mm -hmm. все а, ну, как бы, будет уже работать. Потом... Вот именно сам арбитраж вот, во время ICO он не будет работать. Потому что мы хотим эту фишку, и надо ее оставить уже после совершилась ICO, и тогда ее открыть. Но она главное, что она работает. Потому что, если кто-то хочет доказательства, он может зайти, ну как бы, видеть, и достаточно будет туториал от Legitim, где ну, люди будут делиться, да, вот там сколько заработало, и так далее. Ну вот, э, вот сейчас мы уже кое-какие функции обозначили, то есть понятно, что э, этих функций будет много всяких разных, потому что нужно себе так представить, это биржевой инструмент, на этом биржевом инструменте огромное количество трейдеров, этим биржевым инструментом пользуются частично даже какие-то биржи, да, то есть то постоянно будет какие дополнение, улучшения. Вот э, в завершение этому вопросу, то есть какие там будут функции, э, стоимость этих функций, э, то есть э, там первоначально то, что ты сейчас тут уже проговорил, это мы говорим там что-то, если я правильно помню, там... во время во время ICO все бесплатно, ну как, или кто-то mm -hmm. на 300 зашел и получил бесплатную версию для посмотреть, ознакомиться, или он ее не может еще купить. После mm -hmm. заканчивания ICO это сейчас на 99% просто такие цены, потому что это еще будет анализ, может быть, в тому времен рынок так изменится, что надо будет все в три раза дороже сделать, но мы на этом тоже и зарабатывать, если все будет. Да, ну, это примерно 100 долларов одноразово в год. А потом за каждую функцию там 8-9 долларов, которые он месячно проплачивает. Он может там один месяц одной функции попользоваться, ему не надо, он другую. Но как бы есть, в эти 100 уже заходит вот базовая, то, что вы сейчас получите, это уже то, что он за 100 все получает. А все остальные функции он может себе месячно дополнять, ну как за месячный авансовать, да покупать, да. Поэтому mm -hmm. как бы он 100 долларов заплатил, и mm -hmm. это именно во все сейчас. Конечно, будет очень быстро компании, которые это будут через White Delable продавать. И потом, может быть, они будут настолько успешны, что мы как компания не начнем уже самим продавать, а вот будем уже точно так же и дополнительные сделки делать. Потому что я знаю, сейчас уже есть пару э, э, экченжеров, которые уже дали согласие, как бы только они сразу нашу продукт возьмут в свою палету, чтобы своим пользователям улегчить, даже у них на платформе покупать и продавать еще. Потому что каждая биржа оба должна посмотреть себе, какой что такой продукт есть, как наш. Это просто... биржевикам нужно удобствами привязать трейдеров. То есть, я работаю на какой-то бирже, и мне неудобно, я ищу другую биржу, где мне будет удобнее. И речь идет не только об объеме. То есть, речь идет реально об удобстве, об аналитике, о тех же сигналах, о том, что я могу... Например, с одного аккаунта управлять многими аккаунтами – это уже сама по себе функция удобная. То есть я могу, не заходя, допустим, в Binance, открыть и закрыть сделку. Да? То есть это просто как для удобства. Кстати, вот следующий вопрос, наверное, тот, который большинство людей притянул к сегодня к экрану телевизора, так назовем это, да? какие тестовые показатели работы бота, если можно, таблицы сделать за 3-12 часов? Ну, таблица сделок, мы ее сегодня не готовили, понятно, что ее не будет, но, тем не менее, Володь, у тебя есть какие-то опыты, может быть, ты приведешь пару примеров, то есть, с какими результатами сталкиваются ребята, кто -то... В основном все говорят, о, ну, вот, если у кого-то самый лучший результат, был, о нем все и говорят, да? Поэтому перейдите да, на самых плохих результатов, потому что, если кто-то гений и просто понял, как это все работает, имеет очень хороший результат, то это его плюс, потому что он там просто чуть больше подумал, чуть больше мозги включил. Но если вообще не думать, мозги не включать, а только дать это программе, работает, то примерно от 10 до 30% в месяц она делает. 20, ну 10-20% это если полностью, как бы не сильно не включаться. Я просто настроил по описанию, загрузил кошельки, как мне порекомендовали, вот, и включил ее. И вот она просто мне 24 часа включена, ничего я не делаю. Я сам не вторгаюсь туда, там, я не смотрю, курс идет наверх, ни вниз. Потому что на этом тоже еще можно... Ну, когда я начинаю с курсами играть, я начинаю становиться трейдером. И тогда я постоянно сижу, на курс смотрю, постоянно смотрю. Там... Когда я курс мне по барабану, потому что я знаю, он будет всегда туда сюда, туда-сюда, он куда нибудь опять будет высказать, опять упадет, опять упадет. Поэтому если я его включил и вообще ничего не трогаю, и на курс даже не смотрю, тогда где-то 10-20% мне в месяц приносят. И при этом я деньги никому не отдал. Я в любой момент имею доступ к своим кошелькам. Ну, как это вообще... Как бы, я думаю шикарно. Ну в общем так. Да, так давайте, давайте вот еще раз вот еще больше, конечно, там сделать намного больше. Да, давайте подрежем. То есть у нас будет две категории пользователей. То есть пользователи, которые, скажем, ну как скажем, бизнес-пользователи или деловой человек, который просто по времени не успевает и или не имеет желания сидеть самому в поте лица за этим всем наблюдать и торговать. То есть Скажем так, предварительно по результатам прошлого, там 10-20% ежемесячно. То есть с точки зрения бизнес-инвестирования, если еще учесть, что мы не отдаем деньги в чужие руки, а храним их на биржу своих аккаунтах, это крайне круто. То есть чтобы было понимание, то есть когда мы разговариваем, о инвестициях с людьми, которые ну, профессионально занимаются инвестициями, я не слышу, что, допустим, 35 или 40% годовых, они говорят, вы пирамида, понимаете, то есть, ну, как бы, типа, откуда вы такие цифры берете, то есть, люди с большими деньгами, они по-другому думают, поэтому, э, скажем, это более чем круто. Да, если учесть, что еще деньги на вашу биржу, я к чему этот пример привел. Вот. И вторая категория трейдеров – это будут люди, которым действительно это нравится, то есть у которых есть время, и такие люди есть действительно. Да? То есть они получат эту программу, они будут видеть, как работает сканер, они будут видеть, с какими биржами коммуницирует сканер, то есть они подготовятся, изучат эту ситуацию. И если, допустим, этот трейдер будет брать там 4-8 часов в день, то понятно, что результат должен быть выше, чем результат того, кто просто на автомате запускает какие-то бизнес-процессы, которые идут. Да? То есть, вот, чтобы было понимание, это хорошая ответственность. Потому что это, очень, ну, как, это инструмент, это не просто вот один, что ну, как, для тех, кто не разбирается, подходит, а кто разбирается, уже опять не подходит, да? мы опять это урезаем рынок, потому что мы знаем, есть люди, которые трейдут и специально, то для них это вообще, потому что у них настолько много факторов ну, как процессов улегчаются и ускоряются за счет программы, то если они сейчас уже выдрялись доход делать, да, со своими, ну, как, возможностями, то с этой программой они еще намного больше будут делать, да. Но это не, не масса. Масса – это вот такие, как я, которые просто включил, ее не трогает, и она пускай делает, что делает. И я этим доволен, потому что я свое время инвестирую на то, на, где я, что мне нравится, что мне как бы Да. да. Также был вопрос, решение сделки принимает бот. Но давайте сразу же, это не бот, это программное обеспечение. То есть, это две таких, да, таких ботов и роботов тоже потому что ботов роботы не любят. Это да. программное обеспечение, которое у вас установлено на компьютере. Это не где-то на облаке, это не где-то, где, где кто-то может манипулировать, или там еще внедрять, или там какие-то сигналы не тесать. Это у вас на компьютере установлено, оно соединено только лично с вашими кошельками, IP-ключи, которые вы указали, они кроме у вас на компьютере нигде больше нет. Они не хранятся у нас на серверах. Это по... Сама программа это всегда, да, но то, что вы задали на вашем компьютере IP-ключ от вашего кошелька, мы это никак не, ну, не, не имеем. Да? И вот это вот все, поэтому это совсем как бы не бот, не робот, который как бы... Так вот, да, я завершу вопрос, то есть решение о сделке принимает программное обеспечение, я теперь уже правильно это назову, согласно предварительным настройкам или программа выдает варианты, а решение о открытии или закрытии сделки принимает сам человек? Опять же, сам человек это решает, хочет он сам принимать решение, она ему дает сигнал, и он сам решает, или он говорит, реши и сделай, не трогай меня, ну как бы, не, потому что, вот, как бы… И так и так идет. Ты можешь настроить, чтобы она это на автопилоте делала, она сделает сделку, потому что так как она только в плюс работает, мне не надо спрашивать, вот ты хочешь, чтобы я теперь заработал или нет, потому что здесь я как бы, это, я сделал преднастройку и потом сам и говорю, или на автопилоте она это, на автомате она это делает, или я хочу каждый раз это вручную делать, ну тогда тоже можно, как бы здесь есть и тот и тот вариант. <связывая> угу. э, супер. Кстати, вот один из вопросов был, его не увидел список, я его не увидел, но тем не менее он был. А почему решение было принято именно не на облачном сервисе, чтобы у меня доступ из с телефона было, было, а именно, чтобы люди оценивали программное обеспечение? Ну, Ты когда-то начался я почему вспомнил, что может быть, чтобы людям было понятно да. Ну, во-первых, это надежность самого клиента, потому что если все, что у меня в интернете, это уже ну, где-то есть процент ненадежности, да, потому что все, что кто-то строил, защиту, он ее, как бы, и может... Ну, в общем, в любой защите всегда есть окно, чтобы да, было понимание, это и, и, и на компьютере тоже, ну, не на 100%, но я все, нет, все нет. равно... Есть, на и... и... интернетом, да, я... ты, наверное, я... больше, вот ты правильно затронул, что не с одного облака, с одного, там, двух, трех IP-адресов идет тонна запросов на одну биржу, а с разных IP-адресов, и поэтому они не могут, бирж... короче, биржи не могут понять, что это машина какая-то, ну, как суммарно с большим количеством клиентов работает. То есть это им не всегда удобно, то есть, может быть, для них это выгодно, но они, не зная того, могут просто блочить, понимаете? То есть, Конечно, поэтому они, а... потому, это и было решение вместе с биржами разработано, потому есть, что, раз эта и... проблема была бы, если у нас было бы на одном сервяке все это, оттуда пошли бы вот тысячи-тысячи запросов на одну и ту же биржу, они говорят, наша система, даже если мы, вы нам нравитесь, наша система у вас просто автоматически будет блочить, и все. И тогда мы свою систему не сможем переделать под вас. И поэтому решение было только сделано, как программа на компьютере. От меня это как будто просто я вручную запрос сделал на эту биржу. Все, для биржи нет проблем. То, что это мой компьютер самостоятельно делает, и опять же, каждый компьютер сделает с другого IP, то здесь уже нету никакого... Поэтому как бы... Это не мы придумали, это специалисты придумали, но в результате мы довольны, что именно так понимаем теперь, почему по-другому было бы хуже. И почему а... у многих, которые тоже заявляли в это время, что мы тоже делаем такую программу, у нас там уже выйдет раньше и так далее. До сих пор еще нет ни одной конкретно, которую я видел, хотя много видел конкретно рабочий вариант. Потому что как раз вот может быть такие вот маленькие, она удобна, что я могу из айфона зайти, но смысл мне зайти в кабинет с айфона, но если она не работает, потому что именно вот этот вот фактор. Ну, на самом деле, ну, скажем, вот меня и подкупило вот этот профессиональный подход, причем вот с Владимиром это давно знакомы и много раз пытались найти пути какого-то совместного взаимодействия, но с моим критическим мышлением не всегда это было просто, Владимир, наверное, может только подтвердить. Встретились-встретились, поболтали, но, как будто ли там есть свое понимание о разных вещах. Потому что вот. мы всегда были в активности. Не было так, что мы обоими сидели, нечего делать. Но в какой-то момент, то есть, вы сами знаете, мы занимаемся также, в частности, криптоноид, и мы вот проводили интеграцию с Binance, да, и соответственно, мы ведем. Ну, как, скажем автоматизированной торговли все что с связано и когда мы делали API ключи и когда мы начали делать первые uh, трейды мы стали просто вот это все облако задач которое уже при соединении API ключа с биржей и когда идет взаимодействие ваша программа с бинансом вам никто это не расскажет так вот я вам могу со своей стороны сказать там столько целая тонна всяких нюансов по разным монетам условий до условий переусловий что это нереально, просто у нас заняло огромное... Короче, 3 месяца больше нам пришлось программировать и все это дела доделать. Так вот, для чего я рассказываю эту предысторию? То есть, предыстория рассказана для того, чтобы вот если вы сейчас... У меня, кстати, программа уже установлена, я уже подтянул биржевой аккаунт, и мне водя поможет настроить вот это для таких людей, которые деловые, типа заняты, которые, да, с кнопочкой, чтобы оно как бы работало вот, и я тут не собираюсь сидеть там и выслеживать там супер сделки или что, я хочу просто вот стандарт запустить, да, вот. В общем, к чему это все предыстория? К тому, что, посмотрите, что здесь уже 7 или 8 бирж, соединено, протестировано, там целая тонна пар рабочих всяких, все эти сканеры рабочие, Аналитики, торги, короче, я вам точно могу сказать с технической точки зрения, это такой мини-шедевр, то есть вот в современных реалиях, вот то, что сейчас у нас есть, то, что рынок там молодой, еще нету таких крупных каких-то компаний, на которые можно подглядеть, подсмотреть, что-то нету просто, то есть по факту, все, кто сейчас разного рода автоматизации торгов на криптобирже делает, это пионеры. Так вот, это, наверное, одни из самых крупных мировых пионеров, отталкивающихся хотя бы даже от того, что я сейчас вижу на своем экране. Ну, за вами, понятно. То есть у меня на заднем фоне открыта а, программа. Вот. А, да. Теперь смотрите, следующий вопрос был. Купить токены на 300 долларов получить, и получить год в подарок. Это предложение работает до 15 апреля. Да. И, и уточнение идет. Или токены нужно купить до Нового года. Это предложение до 15 апреля. До 15 апреля. То есть все услышали, то есть независимо от того, успели вы до Нового года или после Нового года, или, например, вы сейчас купили на 100, и после Нового года где-то премия какая-то там 13 зарплата пришла, и вы купили еще на 200, то у вас суммарно вышло 300, и, соответственно, вы квалифицировались на то, чтобы вам предоставили этот да, биржевой Так, видишь, у нас как все подготовлено по вопросам. Да я еще в чат не заходил, подожди, подожди. Я знаю, что у тебя там встреча будет. Не знаю, что тебя уже зовут. Мне в 17, в 17.30 да, уже вёркшоп. Ну все, все, сейчас мы уже быстро. Давай, так, 15 а, минут, а потом все остальное еще в чате можно прийти, Если что, да, ребят, кстати, у нас, хорошо, что вот ты сейчас сказал это, специально для направления Smart Trade Coin открыли в Телеграме чат, он называется Easy Smart Trade Coin. Easy специальное сокращение, чтобы понятно было, чтобы легче было искать. Поэтому, то есть там было как сделать. То есть вы добавились сами, теперь у вас появляются новые, там, скажем, инвесторы или люди, кому это направление интересно, вы их всех просто добавляете в группу, и вопросы, которые мы сейчас недоответим, вы прямо их туда в группу, мы их, как обратили внимание, все выписываем. Мы с Владимиром спланируем так, чтобы он со своей командой мог раз в два раза в неделю на платформе выступать. То есть у нас есть, я знаю, там автоматизированная презентации, то есть мы это можем тоже запустить под Smart Trade. И, соответственно, раз в неделю вопросы-ответы, то есть это всегда тоже такая актуальная тема. А для чего нам это нужно На первые две-три недели, чтобы первые вот лидеры, кто этим всем занимается, чтобы у вас были ответы на все вопросы. Да я да есть... конечно, без проблем вообще. Да, то есть мы, чтобы была компетентная консультация, а не просто там, а-ля Улю, знаете, там, давай быстрее, там, пока не... Ну, короче, зачем нам это надо? То есть я мы... думаю, оно нет смысла можем... стягивать такое мероприятие на три часа, потому что если кто-то запись будет смотреть, тебе будет три часа сидеть Не, они будут так выходить, говорит, три часа, хардкор. Да. А а так, остальные, остальные вопросы на следующие. Лучше вот именно по часу, там 45 минут, mm -hmm. 10 вопросов пройти, на них ответ и все, и закрываем. Потому что надо это будет эффективно. А, ну, хорошая идея, на самом Я деле, сказал. Ну давай хотя бы вот этот лист сейчас добьем. Да, потому да. что, смотрите, я знаю, что большинство сейчас хотят именно посмотреть, как программа работает. Дайте я сейчас себя донастрою, я вам сниму все видео, и вы все будете видеть. Либо мы выйдем, отдельно соберем, вот я как новый... Просто желательно, посмотреть. Анатолий, сделать это как бы в закрытом, не в YouTube, потому что нам нельзя как бы подсматривать логотипом или там где то чтобы а -а -а, показать, да да-да-да-да, Поэтому как бы это надо сделать для лидеров в закрытом и чтобы они это могли посмотреть. Может просто, да -да -да. это не спать, просто взять презентацию продукта Vigocrypto, понимаешь? Это просто да, видео да, да. написать, его поставить, но не как бы не во время логотипа смотреть и логотип Vigocrypto, потому да. что для все равно две разные вещи. Я тебе а мы в общем видео так все а думаем, не написать, не написать и напридумывать там всякое, понимаешь? Поэтому нам надо как, бы, как можно больше, меньше давать общем, возможность. Написать. Это самое, мы когда видео сделаем, ты вообще не поймешь, про что разговор никаких логотипов, все нормально. То есть, это мы умеем. Так, ну ладно, хорошо. Тогда давайте последний листок все-таки добьем, буквально. И оставшиеся вопросы, мы снова опять же в группе соберем и потом просто выйдем на связь. это. Подойдет лификация банк, это мы уже проходили. Так, если верификация, не получится, как бы это мы уже тоже проходили. Uh, Нет справки коммунальных там, понятно, проходили, так, на заработанные деньги можно докупать монеты. Ну, конечно, это ваша сумма, вы их заработали, вы их получили, завели, оплатили. То есть это да, так? логично. Так, и uh, так, вы, выводить любую сумму можно? Да, конечно. Ну, она автоматически да. выводится. За 10 -10. Она сама там выводит, вот у вас там, допустим, Все, 0, что 0, заработали 0, максимально 50 тысяч, да, вот, ну, не любую сумму. А да, то есть не больше, чем 50 тысяч в неделю. Да? да? Или 200 тысяч в неделю. В этой команде в неделю 50 тысяч. я Думаю, здесь очень быстро многие этого достигнут. Да. Так, сколько будет стоить продукты, это мы уже тоже проходили. Ну, в общем, все. У меня сейчас открытые вопросы закончились. То есть оставшиеся вопросы, просьба, добавиться всем в группы. То есть, э, э, Вальма, спасибо большое за э, рода экскурс. 29 числа мы увидимся во Франкфурте. То есть я уже приеду, это точно. Володя Шарман тоже привет, поэтому из наших ребят, кто в Германии сейчас находится или там в физической доступности, то есть планируйте мероприятие, то есть мы совместно... Я думаю, она уже завтра в бек в воскресенье будет вебинар, mm -hmm. в воскресенье вот. будет вебинар, и уже в появится это объявление, так что... Все да, все. и на неделе мы еще с Володей свяжемся и примем решение по России, то есть, возможно, мы действительно просто сделаем такое выездное... нас тем более все равно, мы февраль решили перенести мероприятия на месяц, то есть у нас февраль весь свободный да. и мы знаем, что уже все уже нагуляются, уже потом будет работать, может быть в начале февраля или там конец января было бы круто Но всем опять же собраться в и... Казахстан на Россию да да да, а может быть в Казани даже, то есть ну, посмотрим где да. там в общем Окей? Okay? Так, все, друзья, большое спасибо всем, кто присутствовал на мероприятии, все, кто смотрит запись, привет, вот, и продолжаем общение в чате и в расписании, скоро вы увидите дальнейшие события. Все, большое спасибо, до скорых встреч, всем пока. Спасибо большое. Пока-пока. До свидания.